Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Пите Горбатюк. Сегодня у нас тема использования в английской речи и английских предложениях слова «стил». Буквально на русский язык оно переводится как еще. Нам часто очень приходится говорить такие фразы. Я все еще занят, он все еще пишет, она все еще читает, мы все еще ищем и так далее. Как же необходимо сказать эти фразы на английском языке? Я все еще занят. I am. Все еще. Still занят. Busy. I am still busy. Я все еще занят. А как сказать эту фразу в вопросительной форме? Я все еще занят. Am I. Все еще. Still busy. Am I still busy? Я все еще занят. Давайте перейдем к второй фразе. Она все еще читает? Только скажем сначала в утвердительной форме. She is. Все еще. Still reading? She is. Still reading. Теперь скажем в вопросительной форме. Она все еще читает. Is she still reading? Is she still reading? Она все еще читает? Давайте перейдем к третьей фразе. Скажем ее в выглядительной форме на английском языке. Он еще пишет. He... Is все еще still пишет writing. А как эта фраза будет звучать на английском вопросительной форме? Is he все еще still writing? Is he still writing? Он все еще пишет, так мы сказали. Ну, давайте для закрепления сделаем еще одну фразу. Мы все еще ищем. We are Все еще. Still ищем. Looking for. We are still looking for. Мы все еще ищем. Давайте попробуем сказать эту фразу в вопросительной форме. Мы все еще ищем.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 Делайте, безусловно, лайки, делайте комментарии. Всего вам доброго и пока.